Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 28 июля 2017 года. Канал Арт Артподготовка. Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы также из шалаша. До новой исторической эпохи осталось 99 дней. У нас тут события радостные происходят. У Кости Зеленина, конечно, родился сын. Назвали Роман. Рост 55 сантиметров. Вес 4 килограмма. Сколько грамм? 50 грамм. 4 килограмма 50 грамм. Ну, богатырь. Все отлично. Видите, по крайней мере, что-то удачно получается у Костика. Сын в России прибавление. Это очень хорошо. А вот в Свердловской области, в районе города Ивдель, Произошел взрыв на газопроводе, причем крупного, такого диаметра, и взрыв большой. То есть это такой фейерверк. Я надеюсь, что будущее России будет своих детей встречать другими фейерверками, не такими, как встретил этот газопровод рождения Романа Зеленина, да? Романа Константиновича, представляешь, вот как он. Да, Костя поздравляем. Поздравляем от всей души здоровья. И самое главное, вот то, о чем Стас говорил, чтобы. Но ну, если нам мы не сделаем это, то придется делать нашим детям. Поэтому давайте возьмем это на себя. Так, давай какие еще там объявления надо было сделать? Ну, вот очередной раз в Москве прошла. Акция «Купай Манежка» и недюжина возбудились на эту тему э, товарищи из э, «Серба». Э, они даже умудрились снять э, черный пиар на эту акцию. И, в общем-то, ребята уже там во все оружие готовятся к «Зеленке» и к другим акциям, потому что такая активизированность со стороны «Серба» никогда не проходит э, в спокойно. Все, все я оружие. думаю, что как раз никаких зеленок не будет, они же не дураки, сейчас времена зеленки как бы изменились, сейчас все будет очень серьезно, плеснешь зеленкой, в ответ получишь очень в жесткой форме, может даже бочину могут даже спороть. Так что я просто рекомендую тем, кто там балуется зеленкой, баловство прошло, все. Время, время вот этих вот хулиганцев прошло. Ты плеснешь зеленкой, тебе выстрелят в лоб. Это я тебе точно говорю. Но если не в лоб, то потом в затылок. Сто процентов. Вот они балуются, они не понимают, о чем это может, чем это может кончиться. Может кончиться хером. Потому что после вот этой фигни с Навальным, когда плеснули в глаз, и никто не наказан. Ну что же вы думаете, что все что ли не будете наказаны? всех перемочим. Что, даже, даже не думайте ни хера. Если вам это в цвет никто не говорит, я вам говорю. Замочим. И еще у нас новость по поводу того, что банкиры, работающие на территории Российской Федерации, а в это банк Райффайзен, начали блокировать счета наших соратников. Да, да, да. Райфайзен Bank блокирует счета. Очень-очень. Представляешь, очень, очень... Представляешь это же немецкий или какой он там какой? Это австрийский. австрийский банк. О, как и блокирует счета, какая-то реальность. Ну, конечно, это перекупленный бренд, и пользуются им тут, естественно, наши соотечественники, россиян... россиянские да. банкиры. Ну вот надо им сказать, чтобы они имели в виду, что на улице Уол-стрит. В городе Нью-Йорке до сих пор нет уличных фонарей, потому что на них в год американской депрессии повесили порядка 1500 банкиров. Поэтому надо им напомнить, Ребят, да, не да. надо забывать. У нас фонари есть тут пока что, так что не надо преувеличивать свои возможности. Слава, ты кровожадный, я не кровожадный. Я просто вещи называю своими именами. Ну то есть... Все сейчас сжимается, сейчас потом как пружина развернется. И, как правило, ну, история показывает, первыми попадают под раздачу вот такие вот придурки, которые там ну, просто в игрушки играют. Они же не понимают, что им бошку отшибут. Что настолько уже искрит, это вот как два, так скажем, источника, да, Тока, да, ты попадаешь между, между ними, да, что с тобой будет? Ну, наверное, изжаришься, просто изжаришься, да Или здесь высокое напряжение, да, здесь земля И шаговое напряжение сделал, идешь маленькими шажками, ничего с тобой не будет Так вот и в политике, вот в такой, то есть двигайся маленькими шажками Сделал шаг большой, сразу пробил шаг напряжение напряжении называют. Никуда не денешься. В политике то же самое. Сербцы говно будут кидаться, могут. Да, и еще э, в Москве есть, э, э, ну если можно назвать, офис э, коалиции новая оппозиция где вот сегодня проходит день открытых дверей для журналистов, проводит его э, Константин Филин. Поэтому офис до сих пор действует, работает. Э, вы можете найти всю информацию, все контакты на пабликах э, новой оппозиции в Фейсбуке, ВКонтакте, найти адрес, э, созвониться с Константином Филином, если есть желание встретиться. И пообщаться. Офис открыт круглосуточно для всех желающих, кто чувствует себя также оппозиционно по отношению к этой власти, можно сконтактоваться и прийти пообщаться, наладить контакты. Обязательно. Многие могут, так скажем, вот, как в Чебурашке, да, домик друзей, да. Там также встретить своих друзей. Может быть, кто-то сейчас еще смотрит впервые и не, не был никогда на наших тусовках, таких на мероприятиях, на политических мероприятиях. Приходите, не бойтесь. Найдете очень много приличных людей, познакомитесь, подружитесь. Будет все классно. В Абхазии разбился легкомоторный самолет с тремя россиянами, а мы говорили, что не надо в Абхазию ездить, Вот черт, сердце чует, что ничего там этим летом хорошего не будет. Одного застрелили из автомата, трое уже разбился на самолете, ждем, что дальше в Абхазии будет. Не надо ехать, я уверен, будут еще проблемы очень серьезные. Прокуратура Абхазии начала проверку гибели россиян при падении самолета. И что они скажут? Блин, самолет херовый был, пилот херовый был, я не знаю, там ветер не в ту сторону был. И что? Они от этого воскреснут? Нет, конечно, не воскреснут. Поэтому нужно как-то есть те места, в которых стоит побывать. Да, вот в этом году точно не стоит бывать в Абхазии. У меня такое вот ощущение. ЧП с поездом в Барселоне пострадали 50 человек. 48, если быть точным. В Барселоне, видишь, тоже бывают проблемы с поездами в Мехико. Около 35 человек отравились в метро. Дым пошел, задымление было и отравились. Но сейчас там разбирают, что происходит. В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей магазина. Вот такой местный сербовец, этот серповец. Или как их там? серым и моло. И что мне понравилось, там американские газеты написали за обстановкой следит полицейский вертолет. То есть это все. Раз вертолет следит, значит все теперь будет нормально. А в Крыму на час с небольшим остался без электричества из-за жары Крым. Да. Остался на час без электричества. Ну, я не знаю из-за чего, тут там из-за жары рассказывают, там ветер не в ту сторону, опять дул. На самом деле Путин нам сказал, что все электричество в Крыму навсегда теперь будет, когда последний провод туда открывал. Помнишь, оказалось нет, и мы сказали, что не будет, что будут постоянные аварии, потому что, ну, бедоносец все это сделал, и вот... ФСБ да. задержала семерых подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге. Ну опять очередные подозреваемые, которые хотели совершить террористический акт, не пойми когда. Помнишь, как-то уже задерживали тех, которые должны были взорвать 9 мая, а их задержали 22 -го, 1 -го из них 22 мая, а других задержали в июне. И вопрос, тогда, а что они хотели взорвать 9 мая, если с 9 мая уже прошло. Причем один из них ездил на машине, пять лет готовился к теракту, приглядывался, работал таксистом и приглядывал пять лет, где взорвать. Представляешь, терпение у человека. Здесь тоже, я так понял, таких же террористов взяли. Но сейчас они под пыткой, конечно, расскажут, что они там что-то... Невероятные пытались сделать. Я думаю, что как-то их прилепят к этому теракту, который был в метро. В общем, проблем нет. Представляешь, вот у Губых вообще проблем нет. Ты можешь пойти, взорвать, потом взять вот таких вот кренделей, как футбольный мяч их молотить, и они тебе расскажут, что это все сделали они, и все прекрасно. Им дадут адвоката по назначению, они при этом адвокате признают все, и потом их можно смело тащить за хобот к суде, который их посадит на какие-то сроки. А им скажут, слышь, если ты не признаешь, то получишь пожизненно. А если признаешь, мы тебе дадим 15 лет. Клево. И это вот современная действительность российская. Это вот современное следствие, современное судопроизводство. И тут, в общем-то, адский ад, что называется. Если кто-то думает, что это происходит как-то иначе, Возблуждайтесь. Это именно так и происходит. Бастрыгин поручил взять под контроль ситуацию в интернете в коме. И дети получили ожоги от борщевика. Да, но борщевик это известное ядовитое растение. Все прекрасно знают, как выглядит борщевик. И поэтому странная ситуация, что детей послали ничем не защитив ни лицо, там ни руки послали этот борщевик рубить. И вообще, зачем детям Сиротам рубить борщевик? Я сразу вспомнил фильм про Расмуса Бродягу. Помнишь? Такой фильм Не помнишь? Философ там играл. Удивительно. что, значит, великий актер, он играл вот этого раз этого который вот этого мальчика бродяжку приютил, и сам он бродяга, то есть взял в сотоварища его, да, и вот он играл так убедительно бродягу, такой, в общем-то, интеллигентный человек, потрясающий, конечно, он справился. А вот там мальчик спрашивает какие-то богатые люди приедут в этот дом ребенка выбирать себя, значит. Ребенка, да, и говорит, воспитательница, говорит, будем заниматься тем, чем мы всегда занимаемся. Он говорит, окучивать картошку? Говорит, Нет, играть. Понимаешь, я вот сразу вспомнил вот это, а, то же самое, то есть там дети, видишь, тоже борщевики какие-то вырубают, я думаю, еще пни выкорчевывают, такой, по-моему, детский рассказ про выкорчевывание пней не читал никогда в детстве. Такой, я ж не помню, кто его написал. Погуглите, расскажите, там как в пионерском лагере выкорчевывали ПНИ. На... Кто, кто больше сделает, и дети решили, что им надо выиграть, победить, а поэтому надо выйти ночью и выкорчивать ПНИ, чтобы у них, так сказать, делянка была более такая чистая, да, чтобы фора у них была. А оказалось, что и в темноте перепутали и у своих противников. Ой, короче, те очень сильно удивились. Так что вот это из серии про таких вот детей, да. А вот следственный комитет займется челябинскими врачами, которые лечили ребенка не одной болезни. Да, то есть там дети Борщевик, Выкорчевывают здесь, там вырубают, вернее, здесь дети, детей лечат не от той болезни, но надо на самом деле не врачами за ней заниматься, а заниматься властью Путиным, медведем всей шоблой. Почему? Ну потому что почему врачи такие? Ну потому что если как Женя профессиональный врач, но ну, уж всего, уж в Америке живет. И там получает зарплату, там под 14 тысяч долларов, я уж не помню, сколько какие-то деньги, которые для нашего врача и не снились, которые, наверное, за, всю, за все время работы врачом человек зарабатывает столько, сколько он там за месяц получает, понимаешь? Ну, так вот. Поэтому кто остается? Остаются <с Cocaine> те, которые нафиг нигде не нужны, а если он еще более-менее талантливый человек и прилежание у него есть, то все равно он вот на, на уровне, знаешь, как это сказать, ну, более низком, чем земские фельдшеры, потому что тогда система обучения не предполагала никаких этих хузи, никаких там МРТ и так далее. А сейчас она все это предполагает. То есть диагностика сейчас не на глазок. Диагностика при помощи оборудования. А Если этого оборудования нет, и тебе врачу, который находится там в Центральной районной больнице, говорят, что теперь Государственная Дума разрешила ставить диагноз по компьютеру, да, там через телевизор ставить, как Шпировский то, наверное, тогда, в общем -то, так и будет получаться. Вот ужасающая ситуация произошла в Волгограде. Это в мемориальный парк у подножия мамаева Кургана. Там вырубили под стоянку автомобилей для чемпионата мира 2018. Целый, целый парк деревьев. Ну это уж, я так понимаю, давно, не давно, но вот это случилось с этим делом как-то пытались бороться да деревья были посажены в 65 году то есть они к 20-летию победы были посажены там какие-то вдовы сажали эти деревья там и так далее и вот а почему нет взяли все убрали нормально то есть так, таким образом таким образом продемонстрировали скрепы свои очередные, да, которые на самом деле никакие не скрепы, а херня путинская. Такие вот дела. Так, Вот Браудер, а вот еще я забыл сказать, что Росгвардия получила пайки с несъедобными консервами на 110 миллионов рублей. То есть, опять можно сказать, что это пятая колонна. А на самом деле, так, может быть, оно и есть. Представляешь, Росгвардия выйдет побивать демонстрантов, каких-то а у них байки негодные, съедят, обосрутся и все на этом прекратится. Да, вот это же, это же самое, помнишь, как в Бумбараше, когда говорит, откуда водичка? Соколицы, говорит, или с площади, помнишь, там отравил, говорит, Вот околицей, может с площади, так и здесь, в общем, то есть кто-то их отравил, на самом деле я так понимаю, что украли денежки, продали говно, а вот Браудер назвал Путина самым богатым человеком в мире, я оценил его богатство в 200 миллиардов, собственно, это его и погубит, я имею в виду не Браудера, а Путина, да, не то, что Браудер сказал, а то, что Путин спиздил. В общем-то, это погубит его. Знаете почему? Потому что вот из этой же серии, вот эти 110 миллионов рублей на вонючие консервы для Росгвардии и так далее. То есть, рыба гниет с головы, вся система коррупционная не дает никакой возможности защитить самую себя. Ну, никак она себя не защитит. Ну, потому что она коррупционная эта система. Потому что внутри труха. Потому что я говорю, пойдут э, гвардейцы кого-то молотить, у них дубинки не те, консервы гнилые, там спаги какие-то. Ну, и так далее. То есть, все будет через одно место. Почему? Ову думает, что он там вилончели по 2 миллиарда покупает, а кто-то по-другому, что ли, поступает? Ну почему? Где основания у него думать? У него башка есть у этого Вова. Где у него основания думать, что кто-то из его сатрапов поступает иначе? И почему они должны поступать иначе? Они смотрят, ну вор, жулик, козел драны. Как они должны себя вести? Ну так же точно, они говорят, ну да, это наше, это знамя боевое, драное, вонючее, козлячее знамя. Значит и все остальные под этим знаменем должны быть такими же точно. А Путин призвал МВД быть построже с на дорогах. Да, ну то есть он же не может сказать, деньги все украли, дорог нет ни хера, аварии. А вот, да, надо быть построже. Это они, это из-за них все аварии. Из-за них, да. Из вот такая дорога, по которой полторы машины только может проехать две, не умещается встречная. Это лихачи виноваты. Лихачи построили самую дорогую дорогу в Красную Поляну. Там за какие-то безумные миллиарды, да, которые... Сколько она, 49 километров, да? Или 51, что -то. А мост в Китае, мы говорили, который там по скольким позициям в книге рекордов Гиннесса, который над океаном, над Тихим проходит, аналогичный по длине, только в нем шесть полос, а здесь одна полоса туда, одна оттуда, и эта дорога самая дорогая неосвещенный ничего там нет, представляешь? Этот мост весь освещенный, со всеми делами, и стоит одинаково. Можете представить, какая жадность патологического этих сволочей. А вот выбор... Мальцев, будь осторожен, на тебя вышли, пусть выходят. Ждем с нетерпением. А вот на выборах 2018 штаб Путина может возглавить Антон Войнов. Ваш эфир в подписках не высвечивается. Что такое это значит? Не высвечивается эфир в подписках. Да, и, и про войну что можно? Про войну ничего не, нельзя сказать. Один из этих. А вот про то, что Вова готовится к выборам, это совершенно точно. То есть Вова решился. Пойти. Ну там все, представляют, прибегают. Там, народ тебя просит пойти на выборы. Там. Вову просит народ. Где они видели этот народ? Пойдет он на выборы. Пишут, что YouTube э, лайки э, списывает. Лайки валят. Да, YouTube жестко списывает лайки. Мы в этом убедились. Я думал, может быть, я всегда отбрасываю от себя такие мысли, потому что, ну, как бы, бред преследования не к лицу, да, поэтому, когда уж точно наверняка ты знаешь, что что-то происходит, тогда говоришь. Даже вот там наружка лазит, ну, ты видишь, что это наружники, ну, как помалкиваешь, потому что думаешь, ну, может, действительно мне это кажется. В том раз уже, когда убедился, а убедиться очень легко, или там с прослушкой. Знаешь как это? Я, я говорю одним людям, там. да у меня там прослушка с видео дома была там. Говорит, ну вот у тебя вечно там какие-то бредовые идеи, как ты узнал? Я говорю, ну выдернул и вытащил вместе с блоками. Как узнал? Так и узнал, да. Так что, как это мне, мне кажется, они помнишь, они меня не любят. Вот в этом сержанте белка воля там говорит. А говорит, почему? Они мне написали письмо, и все подписали: воля, мы тебя не любим. Так и здесь, мне тоже кажется. Следственный комитет проверит законность действий воронежских полицейских по факту инцидента с чеченскими девушками. Ну, не девушками, а женщинами, которые гуляли с детьми, какие-то календеля полицейских не подошли, стали там что-то проверять документы. Ну, ладно, проверяли, они как-то вели себя, говорят, очень неправильно, то есть грубили, ну, как обычно у нас полиция. И вот ситуация какая, представляешь, если бы это были обычные девушки, а особенно если еще это были бы женщины, которые пришли на прогулку, то вообще вопросов не было никаких. Но здесь Рамзан Кадыров разместил у себя там на соцсетях все эти там фотки и видеоматериалы и все. И начался шухер, сейчас этих полицейских, этих ублюдков там будут раскатывать, там я не знаю, какие как, какой-нибудь вот, палкой, который там, эти, э, пельмени да, готовят вот э, скалкой в смысле. Да, раскатывать их будут. А на самом деле что? Но ну, чем они вот эти вот отличаются от тех, которые приходят на прогулки, которые хватают женщин, тащат их куда-то там, сажают, задерживают, забивают в спецмашины с Ну, такие же абсолютно ничего не отличаются. А еще Кадыров заявил, что готов сложить полномочия и уехать в Иерусалим. О как! Ну там с мечетью проблемы, да, и вот Кадыров заявил, что готов уйти из поста и охранять всю жизнь мечеть в Иерусалиме. Я думаю, огромная масса чеченцев приедет сразу же в Чечню, как только оттуда уедет, как скажет, что уехал, уехал, куда, в Иерусалим, все, возвращаемся. Пол Европы сразу снимется с места и приедет в Чечню. Представляешь, как Кадыров уедет в Иерусалим. Поэтому это полная фигня. Это полная болтовня. То есть можно было бы даже побиться об заклад. Да, насчет того, что, что он никогда туда не уедет на всю жизнь. На всю жизнь. А вот в районе Храмовой горы вновь начались стычки с полицией. Ну да, то есть там происходят те же самые события. По данным Красного Креста, говорят, 37 человек пострадало. То есть, я так понимаю, власти Израиля пока не могут этот вопрос урегулировать. И, так скажем, он такой очень болезненный. Очень болезненный. И было, было бы вот в настоящий момент хорошо бы его как можно быстрее урегулировать. То есть, если какие-то стычки с палестинцами, это не настолько страшно, как если стычка на религиозной почве. Или, или что-то религиозное к этому под, подтащили. понимаешь Поэтому в условиях, когда рядом по кругу, там везде идут боевые действия, очень серьезные боевые действия, нужно, конечно ухвастро хвостро держать. Вот. Да, и Таньяху тут же заявил, что и а, а, причем а готовность пойти на обмен территориями с Палестиной. То есть, как-то как уже так это заднюю включать. Я думаю, сейчас кого-то из тюрьмы начнут выпускать. Ну, потому что пар нужно спустить, потому что, ну, обстановка действительно очень серьезная. Очень серьезная. Поэтому посмотрим, чем дальше, как, как дальше будет продолжаться. А вот в Нигерии боевики Бог харам убили более 50 нефтяников. То есть страшное, конечно, злодеяние. Представляешь, люди пришли там нефть искали, их, эти кренделя всех перебили. И вообще уникальная ситуация. 21 век, наверное, уже дает возможность пересматривать какие-то принципы, которые были в 20 веке. Ну, например, невооруженность кораблей или невооруженность экспедиций. Но почему они должны быть невооруженные? То, есть, чтобы они не занимались пирасой, ну, будут заниматься пирасой, значит, поймайте и посадите. А каждый имеет право защищать себя сам. Также вот эти вот, э, бурильчики, эти там геологи были бы вооружены, но наверное, такого страшного преступления не было бы совершено. Они бы за себя хоть постояли. Хоть не так обидно. Более 50 человек погибли в результате ударов ВВС коалиции по сирийской Раке. Да. Там, значит, в Сирии кто-то ударил опять, но ну, говорят, коалиция ударила. Ну, непонятно, коалиция не коалиция. В общем, продолжаются там бомбежки. А вот что действительно интересно... Это арабская коалиция сбила ракету, летевшую не куда-нибудь, а в Мекку. Представляешь, что с территории Йемена запустили ракету в Мекку. Не, я понимаю, что это сделали шииты, но от Мека для них тоже святыня, понимаешь? То есть потрясающая совершенно ситуация. Хотя, Свети, да, хотя, ну, тут видишь, может быть, это и не шииты сделали, потому что, ну, как-то вообще не складывается, ну, там хотели по Меке ударить, да, а зачем шиитам, там вдруг они не туда попадут, вдруг они попадут в какие-то святые места конкретно, да, поэтому... Может быть, это и провокаторы какие-то. Ну, вообще страшная ситуация. Представляешь, если уже помеки э, в мусульманском мире, я так понимаю, мусульмане долбят ракетами помеки, то это все. Это просто уже вынос мозга, взрыв последней степени. То есть уже ничего не сделаешь. Это уже нужно дойти до конца. То есть это значит, вот этот путь кровавый нужно пройти до конца. Потому что, ну, ну как это по-другому объяснишь? Мусульмане или вообще это были? Ну, вот я про это и говорю, непонятно. Но вероятнее все из Йемена, конечно, стреляли мусульмане. То какого плана? Кто это был, я не знаю. То есть, ислам раскололся? Да, ну, История. уже раскололся. Еще давным-давно, тысяч, тысячу лет назад уже раскололся. Но как бы все равно раскололся, не раскололся, это был ислам. Понимаешь? А вот это, это что мусульмане, которые в Меку стрельнули? Ну, конечно, нет. Даже, даже если они там соответствующим образом там выполняют <связывается> 5 столпов да, ислама, то все равно, даже если они туда Мекку хач совершали, то как можно туда долбануть, ты представляешь? А вот дочери экс-президента Узбекистана Гульнари Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ну, Калимов в гробу, если не перевернулся, то жаль. Вот, представляешь, вот всю, всю жизнь у нее были терки своей дочери, потому что ну, она более свободомыслящий человек, насколько я понимаю. А он был диктатор, злодей. И там, вот, то под домашний арест ее законопатил, а теперь он подох, и что произошло? Ну, всю ее в тюрьму посадили сразу мы ждали, когда это случится. То есть ее конкретно все, она была, я так понимаю, до этого момента под домашним арестом, ее никуда не выпускали, и все. А теперь ее посадили в тюрьму, теперь ее живут со свету. То есть вот, Путин должен тоже понимать, вот он создал диктаторское государство, и даже, предположим, он передаст бразды правления там в следующего какого-то, как Ельцина сделал но его семью также со свету живут. И те, которые... Которую он передаст Понимаешь? Только в нормальном обществе В обществе, где существует закон И общество, которое является демократическим да, Там, где народ хоть, хоть за что-то голосует да, Только там не могут съесть Потому что если что-то зависит от народа То народ не даст в обиду ну, Потому что он не такой кровожадный, как слава мальцев, да, Народ наш, слава Богу Поэтому не даст в обиду а вот это показательно, очень показательно. И этих тиранов всяких не учат ничего. Вот тут человек в чате пишет, не знаю, о свою проверенную Вячеслав, сейчас идет ползучая аннексия республики Беларусь. Зеленые человечки без опознавательных знаков уже едут туда в общественных автобусах. Такие бронзы непонятные информационные. Да, надо проверить. Значит, скоро узнаем. Слава, в Саратове есть передача «Такие новости». На комментарии к ней блокированы. Передай привет ведущей Марине Мезиновой. Умничка, спасибо. Привет от всей души. Вот пишет экс-министр печати Михаил Лесинг, был насмерть забит в бейсбольной битой. Не исключаем. Не исключаем. Видимо, сегодня праздник всех сисадминов. Просит их поздравить с этим праздником. Они сидят, отмечают и смотрят на подготовку. Хорошо, поздравляем. Хакеры из КНДР сосредоточились на краже денег в ущерб шпионажу. Ну, классический тоже вариант. Деньги толстенькому больше нужны, чем информация. Вот какая информация ему нужна? Ему нужны средства. Он, он видишь, художник-акционист. И для того, чтобы свои акции Ким Ченын, так сказать, производил, ему нужны бабки тупо. Больше ничего не нужно. Народ у него есть, там какие-то работяги есть, там инженеры даже есть, даже хакеры есть. Какая ему нужна информация? Нафиг она ему нужна? Появятся авианосцы, он будет думать. И тем более, как узнает Ким Чин Ин о том, что к нему едут авианосцы? Ну, точно так же, как и мы узнаем. Да, вот непосредственно через СМИ. Сейчас информационный мир. То есть, если когда-то, там в ноябре, да, как в 22-23 погугли, с 41 года с Сахалина вышла из эскадра японская, то об этом никто не знал вообще, что идет из эскадра, да, и когда она к Перл-Харбору приперлась, то все, никто не знал. Пришла эскадра и никто не знал. Сейчас бы, представь, какая-то эскадра откуда-то выперлась и пошла бы. Да через 5 минут уже бы все, инстаграмы, все там твиттеры, все... Пестрели бы там моряки с обезьянками, с бабами со своими, кто-то с моста снимает, кто-то еще, кто-то с лодки, там, фейерверки, все. Сейчас, сейчас мир такой. Как авианосец может прийти в тихаря? Никак. Не может он прийти в Просто по определению. Вот даже с гугла, с этой Google даже увидит и сфотографирует, и будет новость, что вот там куда-то не туда заплыл даже если он в море, там в океане в большом потеряется поэтому я думаю, что Ким Чен Ыну нужны деньги и нужно производить акции, вот это он хочет поэтому и будет сейчас он при помощи своих хакеров бабки качать и очень немалые Пять стран вслед за е... Крым Чей ин. Крым Чей ин. МЧИ. Вот очень многие наши зрители спрашивают, где эти Бабаджанян очень интересуются его судьбой. А, ну, я, так понимаю, его? я так понимаю, что это все все в порядке, вроде жив, здоров. Но... С, на, с нами его нет, это я могу точно сказать, а так в общем все, я так понимаю, в порядке. Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма. Ну да, это, я понимаю, Албания, Черногория, Грузия, Украина и Норвегия. Вот так закатили такие санкции. И в связи с этим, в общем-то, в связи с разборками по санкциям, в МИД России вызвали ТЕФТа, посла Соединенных Штатов. Уже все, он уходить собирается. Они ухватают, эй, стой, не уходи, подожди. Мы сейчас тебе тут вот всякие свои ноты вручим, да, то есть его вызвали и вот интересно разговаривать там, да, в МИДе, каким-то дипломатическим языком. Вот они сказали, ТЭФТу был передан текст заявлений МИД России о решениях, принятых в отношении персонала, администрации, дипломатических представительств и так далее. То есть такой документ называется нота дипломатическая. Почему-то у нас это слово как-то стараются не произносить. Причем это официальное заявление МИДа, а официальные заявления должны делать в соответствующей форме. И обязательно должны соответствующие эпитеты быть. Да, там названия такие, какие положены, они а какие-то дополнительные, да, как там. Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в серебряном бару. Ну, собственно, по этому поводу и вызывали. Сказали, слышь, а мы у вас дачу отобрали. Это, и это заявление ему вручили, которое, которое мы можем назвать нотой. И, в общем-то, оно так и называется. Мальцев, слушаешь хеви-метал? Да, слушай, бывает такое. Ну, сейчас... Мало я слушаю, сейчас я больше классическую музыку слушаю, но хэви-метал мне очень нравится, как, в общем-то, любой тяжелый рок. Посол США в России отреагировал на ответные санкции Москвы. Ух. Да, ну, я так понимаю, что тэф глубоко разочарован, значит, создавшиеся ситуации и так далее, и так далее... А, наверное, маленьким языком сказал, ну, скорее бы мне отсюда уже свалить нафиг. Ну, то есть его вытащили с пенсии, поставили послом в Россию. Все было очень некрасиво ну, с точки зрения ну, его а, предыдущей карьеры. Да, все было как-то очень муторно, все как-то гадко было. И, и тут под занавес еще дачи отнимают. И так ему прям вообще вот быстрее бы в самолет. И туда к себе умотать. Вот тут э, соратник спрашивает. Мальцев, скажите, будут ли появляться гости в эфир, В, в эфирах как раньше? Хотя бы по скайпу сделайте. По скайпу, это? да. Сейчас будем. Сейчас наладим. Будем делать по скайпу обязательно. Так что... Пушков назвал санкции США против России началом политической войны. Ух, а до этого был политический мир, что ли? А что он имеет в виду под политической войной? Политическая война – это, это война. Да? Война – это война. Помнишь, как Барон Минхаммс? Что такое? Политика другими средствами. да? Это война. Поэтому как-то он странно так вот Витиева сказал... Но если он думает, что сейчас политический мир был, а теперь вот война началась, то, наверное, он все-таки сильно заблуждается. Или у него какое-то странное представление о мире, как в смысле world и как peace, да? о мире вообще, да, как о божьем творении. Рогозин пообещал ответить гадам из Румынии. Мальцев, верите печенью с предсказаниями? А что такое печенье с предсказаниями? Знаете, такая ну, как бы, сладость, в которую разламываешь, а внутри бумажка с какими-то... Ты же какой я неграмотный, я даже не знаю, что это такое. У меня в жизни был случай, когда попугай у дедушки, который сидел такой вот, где-то за копеечку вынимал эти билетики, да, ну там какие-то вот, разворачиваешь и читаешь, и вот он вынул мне и человек, который со мной был, абсолютно сто процентов про нас. Конкретно про нас, причем это не так, что можно про любого сказать, а там была конкретика, мы так сильно удивились, потому что ну, мы привыкли к тому, что это такое мошенничество, когда там цыганки какие-то говорят, ну, в общем, то говорят, что подойдет любому, да или там какие-то другие оракулы, как я вспоминаю такой случай, в Саратове такой оракул, который читает по руке и вот не было у меня телефончика, чтобы сфотографировать как цыганка, кстати мы с Эльдором шли наверное он сфотографировал, цыганка кинула монетку, сунула в руку и значит этот оракул по руке гадает, а она потом значит повышение квалификации представляешь так что не знаю насчет печенек Попробую. Рогозин пообещал ответить гадом из Румынии. Ответить гадом или, или гадом будет ответить, да. Ну, в общем, Грагозина не пустили в Румынию. Вернее, его ему его не просто не пустили в Румынию. Его не пустили над Румынией. Решили, что он может там все загадить, пролетев над Румынией, сразу же вспоминаются детские колонии, как. Там, знаешь, ну, все перевернута, с ног на голову, и когда вертолет пролетает, ну, многие рассказывали, кто там сидел, вертолет пролетает над колонией, а, дети кричат над нами жопа и три дня не едят ничего. Есть, это такой, такой вариант, такой протест своеобразный вот румыны, наверное, чтоб три дня не <смех> кушать, да, они не пустили Рогозина в Молдавию над Румынией. То есть, самолет Boeing 737 покружился над э, Венгрией и улетел в Белоруссию. И, в общем-то, э, пассажиры должны были катапультировать Рогозина на пинках, потому что, что за фигня так. То он летит военным, самолет, его не пускают, но это никого кроме военных не касается, да, и тут он садится в самолет гражданский, причем, я так понимаю, в Шереметье его предупреждают, что его не пустят, и он все равно летит, для чего? Ну, вице-премьер пиар такой нарабатывает, ватный пиар. Для чего он нарабатывает ватный пиар? Президентом хочет быть, не будет никогда, понимаешь? То есть совершенно дикая ситуация. Ватный пиар нарабатывает на вот этих бедолагах, которые с ним в Боинге промотались туда, потом вернулись назад, вернее, не назад, а в Белоруссию. Вот нафиг им это нужно было туда-сюда мотаться. Да, вот Александр Кабигай, мы увидели вашу подсказку, где посмотреть информацию о Белоруссии, да? вот, а в Молдавии. Также отказали во въезде российским артистам-депутату. Вот мы бы не знали никогда, что есть такой Шпиров, да, депутат от ЛДПР. Но теперь знаем, потому что его не пустили в Молдавию. Там тоже, наверное, про этого депутата никто ничего не знал. Но смотрят, что-то надо, наверное, его не пустить. Чтобы все его узнали. Это вообще очень смешная ситуация. Дадона нам показывали, да, да, там как вообще невероятную победу России. Ну, все, теперь Путин опять всех переиграл. Вот он, Дадон. Посмотрите, на 9 мая, как зайцы из мешка вытащили, там его трясли, показывали. Все, а что этот Дадон? Рогозин не пускают, депутатов не пускают, ар ар артистов не пускают, дипломатов выдворяют из Молдавии. Вот вам весь Дадон. я уж не буду там рифмовать с Дадоном, да ну вот э так оно и выходит. А Трамп разочарован результатами голосования в Сенате по отмене Обама-Ке. Да. Абанамат, я это называю. Абанамат, помнишь, как у Довлатова там дедушка говорила Абанамат, а никто не знал, а потом все-таки они разгадали, что это мать. Вот а то, Такое страшное слово, все очень пугались, сразу цепенели, когда он кричал Абанамат. Все. Такое волшебное слово было, а он его с войны принес, это волшебное слово. Так что вот я думаю, что для Трампа такой же Абанамат Потому что, видишь, не прошло. Не прокатило. то есть, а, а знаешь, о чем он говорит? Не знаешь. Говорили, что вот это прокатит, а импичмент не прокатит. Да, да, да, да. да. А вот это не прокатило. А значит импичмент может прокатить, ну гипотетически, но ну, если это не проходит. То есть если одни и те же люди, они настроены вот не так, как думал Трамп. Может быть они по импичменту будут настроены не так, как он думает. Вот оно что. То есть я думаю, что сейчас они призадумались и очень серьезно скажут, нифига себе. Опаньки, надо что-то с толстым придумывать. Бомбить начинать. <смех> а в Конгрессе США одобрили выделение из 1,6 миллиарда на строительство стены Трампа Ну вот это вот, конечно, для Трампа радостное событие 1,6 миллиарда, конечно, я не знаю с чего стену будут там строить да, Мне всегда казалось, что она там есть Всегда в фильмах показывают, помнишь, там на машине ее перепрыгивают, эту стену с Мексикой, потом еще там на чем-то. Ну, всегда там кто-то на чем-то эту стену преодолевает. И, конечно, не уже национальные идеи, даже в фильмах вот, Люди в черном там была такая тоже тема, озвучена, что ну, да, но они же не через стену, вот видишь, вот, люди, я как раз хотел сказать, что в, в Людях в черном, ну это 96-й год, там нет, или какой, 98-й. -98. Вот, там нет этой э, стены да. а потом дальнейшие фильмы уже там показывают стену и трамп вот еще хочет стену возвести 196 проголосовало против конгрессменов и 230 поддержали прикольно а семья рауля валенберга потребовала от фсб прояснить судьбу дипломата. Ничего прояснять, судьбу дипломата, она всем известна, его убили, расстреляли во внутренней тюрьме на Лубянке, тогда на площади Дзержинска. В общем-то, это как бы обще, общеизвестный факт. Я понимаю, что они хотят, что они хотят официального ответа для того, чтобы потом что-то предъявить. И представь себе, они не предъявляли. Времена Ельцина, времена Горбачева им сказали, ну да, там его шлепнули, было такое дело, погорячились. Хотя я до сих пор не могу понять, за что его убили. Человек вообще, он же не был в Советском Союзе. Его там выдернули откуда, из Вены, или откуда его там, из Будапешта притащили. Вот. И он никому ничего плохого не делал, он боролся с фашизмом каких-то из концлагерей евреев спасал. То есть он благородным делом-то занимался. Его убили, это совершенно точно. А теперь, конечно, возникает вопрос официальный. Ответьте нам официально. А, соответственно, за официальным ответом будет официальное куда-то обращение. Я думаю, в суд. Ну, потому что родственники же имеют право на возмещение определенного вреда и морального, и материального, и какого угодно, он же не злодей, не террорист. То конечно, Путин его не внесет в список террористов и экстремистов. То, в общем-то, тогда будет предъява нормальная. Я думаю, что вот я могу сказать о будущей власти, что по этому вопросу мы процентов рассчитаемся. Вот по таким убиенным совершенно незаслуженно то есть, совершенно это, это страшное злодеяние. И мы, во-первых, придадим огласки, безусловно, говорю, мы откроем все архивы. А во-вторых, конечно, мы как-то с родственниками будем договариваться с этим. То есть, если платить, значит, платить им придется. Если там как-то иной путь они найдут. Удовлетворяться извинениями, значит, извинимся. Так, Геннадий, вот. значит, мы, а тем, кого нельзя называть вован де Морт. де Морт. В Белом доме заявили о сборе компромата на Трампа по заказу русских. Да, видишь, какая интересная ситуация. Сара Сандерс сказала, что вот то досье, которое приписывалось сотруднику британской разведки. На самом деле какой-то не сотрудник британской разведки его собирала, это на брифинге, то есть это не, не выдумка журналистов, это официально было сказано, что есть фирма, которая получила заказ за денежки от России на сбор компромата на Трампа. Представляешь, какая прелесть? В общем, сейчас это официально прозвучало. Uh, вот это Она говорит, что дискредитирующие досье липовые и так далее, и так далее. Я думаю, что ну, все эти вещи, они, конечно, не в лучшую сторону сработают. То есть, Путин думал, что он встретился с Трампом и будет сейчас все хорошо. Не будет. А Хиллари Клинтон выпустит книгу о поражении о президентских выборах. Mm -hmm. Да. Да, кстати, мы про 200 -то миллиардов путинских так и не поговорили, хотя вот тут вот нам напоминает, да, Браудер что сказал э, про 200 миллиардов, но мы никогда не сомневались, иногда он, конечно, терял деньги, я помню, еще писали до 2008 года, что его там... Баснословные какие-то. 135 миллиардов долларов в Сэнди, Сэнди Таймс написали. А потом уже писали, что всего 7 миллиардов, потому что произошел кризис 8-9 года, который вот так нахлобучил. Такой он несчастный был, потому что все, что нажито непосильным путем, трудом вернее, путем, да. Все, что наш это, не по непосильным трудом потерял. Вот. А сейчас он все это вернул с Торицей. Да. Каким образом? Ну, это надо спросить у наших пенсионеров, у школьников, в здравоохранении поинтересоваться у больных. Каким образом Путин 200 миллиардов накопил там? Ну, я думаю, Ротенберги много интересного расскажут. Тимченко, Ковальчук, Ралдугин. Ну, там до хрена. Целая, так сказать, серия сотоварищей, или лучше сказать подельников, воров и жуликов, которые вместе, как помнишь, Глеб Жеглов говорил, <составляют>, составляют преступную группу, а в простонародье банду. Вот это банда, и надо вещи называть своими именами. Что такое банда? Это преступная группа устойчивая преступная группа, созданная для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Это вот как раз эти ребята и есть. Это бандиты, настоящий банда, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления они совершают. Они особо опасные государственные преступления совершают. Они захватили власть абсолютно незаконным путем. Абсолютно незаконно. не Неконституционным путем захватили власть. Они имитируют, что там какой-то конституционный путь. Они э, уничтожили Конституцию, фактически уничтожили Конституцию, и защищают свой беспредел при помощи силой оружия, создав каких-то Росгвардий, там не пойми кого хмырей, каких-то ФСБшников и так далее. А Шайка, жаль. Шайка, он говорит, просто народе именуемый Шайка. Ну хорошо, мы, мы говорим, пусть будет банда. Банда более такой юридической значения. Да? <соединяющей> Формулировка. Да, Шайка, Шайка. Ну, Шайка-Лейка, пусть будет Шайка-лейка. Комарилия. Комарилия. Он трезвый, спрашивает. Кто? Путин или я? <соединяющий> я всегда трезвый. А вот такая срочная новость пришла от э, информационного агентства Reuters, э, Reuters. Mm -hmm. э, в Хельсинге э, Мужчина на автомобиле врезался в толпу людей. В результате инцидента один человек погиб и несколько получили ранения. Ну что ж, вот посетил Финляндию бедоносец. Мы вчера забыли это сказать, ну я же всегда это говорю: Ты обратите внимание, куда бедоносец приезжает, там такой геморрой. Сейчас посмотрите. Я не удивлюсь, если там в Финляндии лесные пожары начнутся, которых никогда там не было. Что угодно там может случиться, даже на фоне непрекращающихся дождей, я уверен, может случиться массовый какой-то, я не знаю, там, какой-то огромный лесной пожар или еще что-то. А США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы? Ну, нет, ты еще про Хиллари Клинтон мне рассказали. Да, Хиллари Клинтон выпустит книгу о поражении на президентских выборах. Я думаю, что расходиться она будет гораздо лучше, чем книга о победе. Вот представь, Хиллари Клинтон победила бы. Ну, и что бы она там в этой книге рассказала? Ну, ничего никого не интересует. А книга о поражении, она всегда гораздо интереснее, чем книга о победе. И дороже стоит, обрати внимание. Книга о победе – это такой, как бы сказать, ну, как это? Ну, это такой некий политический акт. А это еще и все-таки литература. Это еще и трагедия, понимаешь, самая главная трагедия. Ну, недаром же трагедия… С древнегреческого переводится как «крик осла». Да? Всего-навсего. Да? Правильно я говорю «погуглить», а то я могу что-то меня Трагедия, да, крик этого, козла вернее, а не осла горного в смысле имеется в виду. Козла, козла, да. Ну, правильно, нет, погуглить, а то я уже что-то это забеспокоился вдруг. Вот э, в чате очень много сообщений про некое приложение, которое появилось в э, Google Play под названием оппозиции России, что в нем есть Мальцев и канал «Ар «Подготовка» и какие-то еще... Очень хорошо, спасибо. Так. А вот режим Трампа продали на аукционе почти за 30 тысяч долларов. Да, 30 тысяч, а выставлялся за 8. Выставлялся за 8 или за 10 первоначально. Так что... Да, название книги про эту, как ее... Клинтон называют «Бабушкины сказки» очень хорошо... Очень хорошо, да, много интересного, тут вот насчет бабушкиных сказок, судья вот это многих много сказок начала рассказывать, вот фотографию прислали сегодня, это там что-то 90-е годы, и это вот судья с какими-то бундюками известными, там вот даже переписано, что это за бундюки это вот та судья, которой 2 миллиона долларов стоит это у дочки свадьба, да. А еще такая интересная фотка сегодня была трусы Медведева. Кляйн, да, клян. Кляйн маленький, по-немецки. Да, маленький, маленький. маленький, да, кляй. Такой вот трусы. Так, ну, Ну, он, он, он, он, он что-то трусы на груди носит, фактически уже. Молодец, у него, у него даже, представляешь, вот у меня есть демотиватор, что я говорю, вот человек, все его велико, даже очки. Вот погуглите там, медведь в очках, который больше, больше хари у него, вот такие вот очки, и, и вот тут ему даже трусы велики, представляешь. То есть настолько маленький, что ему даже трусы велики, я уж не говорю про место премьер-министра, которое просто для него, ну как бы, это не его место. Это не его место. Да, вот из Венесуэлы эвакуирует США, своих дипломатов правильно делает. И Дельта, вчера мы про нее говорили, объявила о прекращении полетов в Венесуэлу. А это очень серьезно. То есть, все, значит, там, там все начинается, если уж... Американцы оттуда стартанули, все, значит, все начинается. И в Венесуэле запретили уличные протесты. Ну, что может быть прикольнее? Что можно сделать, чтобы сделать революцию? Нужно запретить уличные протесты. Тогда любой выход на улицу массовый будет незаконный, и люди пойдут только уже с применением силы. То есть и они знают, что им заявлено, что это незаконно, значит будет сила на силу. Вот и все. Очень хорошо. Молодцы. Airline... Нет, нет, мы уже сказали. Альянс Nissan Рено впервые стал лидером по продаже автомобилей в мире. Совершенно уникально. Ибо они продали с января по июнь 2017 года 5 миллионов 268 тысяч автомобилей то есть, это невероятно. Ф Volkswagen, вот, 5 миллионов 155 тысяч авто, хотя это тоже очень много. На сегодняшний день просто вообще какие-то невероятные цифры. Вот на третий месяц Toyota, показатель 5 миллионов 129 тысяч. Названа стоимость космической компании SpaceX? 21 миллиард долларов. Те ракеты, которые запускал Илон Маск Стоит гораздо дешевле. Это вот особенность. В информационном мире стоят вначале, ну там всякие гуглы, да, Apple и так далее. Потом вот стали к ним подтягиваться космические компании. Вы увидите вскоре, что, и это я вам железно говорю, и кто хочет заработать космические деньги, держите нос по ветру огромные средства в ближайшее время заработает какая-нибудь медицинская компания, которая использует современные космические и другие технологии. Вот вы увидите, что какая-то медицинская компания чисто инженерная, то есть, которая там собирает какие-то, я не знаю, клапана для сердца. Ну, то есть, те, которые первыми совершат прорыв в улучшении человека, то есть, в его это будет, ну, может быть, это не в ближайшие там, 5 лет, но в ближайшие 15 лет точно, то есть через 15 лет я могу сказать, что такая компания появится и тот, кто вернее, она есть уже сейчас, вот кто ее сейчас угадает, тот станет миллиардером, просто вложив какие-то смешные деньги, как те, кто э, вложил смешные деньги в IBM в свое время, да. В черный создали пластырь, которым можно заклеить разбитое О, видишь, вот прям как, как, я, честно говоря, и, и не помню, что эта новость следом идет. Да, вот видишь, вот кстати, вот кстати, надо найти, что это за фирма придумала вот эту фигню и туда вкладываться. Все, вот она уже образовалась. Но ну, одна из тех, кто кто заработает космические деньги. Если этот пластырь, этот клей, который клеит сердце, работает, я думаю, он работает, все, вопросов больше нет. Вот это, вот, видишь, прям, как это ну, подносим всегда, всегда, знаешь, как вот язычники верят в, в то, что есть утха, ну, некая такая душа какая-то, которая тебе помогает. Ну, то есть, вот много всяких неприкаяных душ или духов носится И вот стоит что-то, о чем-то поговорить, спросить. Вот у меня многократно, я думаю, у всех вас было в жизни, когда там, ну, у меня большое количество книг, и что-то я там начинаю копошить, слазить, и что-то у меня какие-то мысли. И вдруг падает книга, которую я и не думал открывать открывать как раз на той странице, на которой вот написан ответ на мой вопрос. Я читаю, говорю, да, я все понял. Многократно такое в жизни было, так что вот здесь вот я так, представляешь, я сам поставил эту новость, а как-то не соотнес их две, понимаешь, И когда вот говорил сегодня, сейчас про Илона Маска, это был Экспром насчет э, вложения денег, да, я хотел совсем другое говорить, про эту фирму, но посмотрел на время и решил, что надо сегодня сконцентрироваться на вопросах и ответах. да И вот получилось очень весело, интересно получилось. А в США вынесли надо, надо узнать <с... <с... <с...> самим. Туда, туда вклиниться тоже. Да. А в США вынесли договор наркодилеру, продававшему брокколи вместо моревого. Значит, вот очередная серия укуренных. Чувак Продавал брокколи вместо марихуаны, снял с одних чуваков 10 тысяч долларов да, и решил, что на этом, наверное, не нужно останавливаться. А эти ребята поняли, что их обманули, они позвонили под видом других. Забили стрелку, он туда пришел опять с брокколи, они начали на него набрасываться, он достал ствол и стрелял в них 11 раз, но попал только один раз. Представляешь, какой меткий стрелок. Я понимаю так, что 11 выстрелов произойдет на Сберии, это а стрелял с 15 зарядной. Ну, любимое американское оружие, я так понимаю, ну, потому что ничего с другого столько там не выстрелишь, наверное. Вот тут в чате вопрос задаю вам. Вячеслав, почему вы радуетесь краху режима Чавеса? Он все делал, как вы хотите в России, и у вас общий идол Кастро. Ну, во-первых, Чавес умер, начнем с этого. Да? И если был Чавес, может быть, был реальный и нормальное продолжение. То, что делает Мадуро, совершенное безумие. И я всегда исхожу из того, из слов Цицерона, да, что благо народа высший закон. Вот почему я ненавижу Путина, знаете, ну не потому, что, хотя я юрист, он там законы нарушает, похер. Вот честно я вам скажу, то, что он там на конституцию положил, ну похер. То, что тот там режим... Похер! Вы что думаете, я такой демократ, что ли, вот прям из-за этого там голову готов положить? Народу моему херово живется, я это вижу. Последние соки выпили из людей, вот что я вижу. Людей оболванивают, они как дураки себя ведут, вот что я вижу. Я за любое решение моего народа, кроме самоубийства. Не дам я моему народу покончить жизнь самоубийством, не дам. Понимаете? Поэтому, ну что тут говорить, я же вижу... Чавес был, там была какая-то движуха, что-то, была надежда какая-то. Ну, а этот, ну, там вот говорят, вот он там водитель автобуса. Да не поэтому, это, это особенность характера, особенность интеллекта. У нас и водители автобусов бывают, такие интеллектуальные, и вытаскивают всех. У нас там всякие были, сейчас я кого-нибудь вспомню, мне опять что-нибудь приклеит ярлык, да? Но мы видели люди, которые совершенно не готовы управлять экономикой, делали передовую экономику за несколько лет. Эти люди там что-то херово молевали кистями, да, и там в звании ефрейторов служили, да. Причем во всех остальных делах так накосячили, мама не горюй. Но с точки зрения экономики, ну, получалось. А? И, и, и других можно тоже. Там сейчас вот, особенно Пиночетов вспомни, мне скажут, вот от у там... Диктатор, тиран тоже. Ну да, вот не, не в смысле, да, я тиран, да. Ну Пиначет тиран, да, диктатор, но с точки зрения экономических реформ все правильно сделал, да. Я ни, ни в коем случае его идеологию не защищаю. Более того, она мне глубоко противна. Идеология Пиначет, Но по экономике я ни слова не могу сказать. Если Путин, вот не противный его идеологии, с точки зрения экономики сделал все нормально, я бы помалкивал. Я бы сейчас что, взял дочку и снимал бы какие-нибудь там, как, как Макс и Катя, какие-нибудь там, ля, ля ля ля ля с куклами с какими-то там баловался, да, потому что, ну, ну, потому что я видел бы, ну да, там, народ вроде не бедствует, да. Сейчас не тот этап, придет другой какой-то этап, да, информационный мир сам все это передвинет и все. Вот так бы я рассуждал. А сейчас я вижу, что самый, самый тот этап, Потому что вот этот накосячил полностью, все разрушил, и сейчас основная, так сказать, возможность у нас главная такая в России сделать первыми шаг к народной демократии, к информационному миру, ко всему хорошему. Так. А вот британский музей потерял кольцо стоимостью почти миллион долларов. Да, видите, вот когда мы говорим, что наши музей тут потеряли вообще все, мне не верят. Особенно музейные работники говорят, вы там что там такие э, как бы, выдумываете гадости всякие. Да? И хотя куча уже уголовных дел даже при этом режиме по поводу того, что там в Питере в Эрмитаж все оружие уперли, да, кое-где все картины поперли, книги поперли, и горели у нас хранилище книг и, и, и не столько сгорело, сколько оттуда вытащили. Да. Но, вот доказательство того, что в музеях бывает что-то не улежится, что-то вернее у, улежится до, до нуля. Вот какой то картье, тут, колечко, перстень, они куда-то пропали. СМИ сообщают, что китайская туристка погибла в Таиланде во время фотосессии. Да, ну фотосессия это такой очень опасный момент. Видишь, я сразу вспоминаю этот Face Healing, правильно я называю в Южного парка э, серия. Э, советую всем посмотреть. Face Healing, она называется, это шестнадцатый сезон, третья серия. Вот я для себя даже записал, чтобы не забыть, потому что, говорит, вот вы советуете нам Южный парк, а не говорите, какую серию. Вот, там, про мемы и про то, как коты эволюционируют, потому что начали делать мемы. В общем-то, вот ну, как раз ä, про это разговор есть, про то, что делая какой-то селфи э, или фотосессию, или, в общем-то, э, какой-то мем, можно... А расстаться с жизнью. Видишь, вот она рассталась. Интересно, фотографии этого стоят, чтобы расстаться с жизнью? Мне кажется, есть такие фотографии, которые, может быть, и стоят. Как это не стало? Да. Ты, ты ждал другого, другого обоснования, да? Ты ждал, что я скажу, что нет, человеческая жизнь превыше всего. Но... Я, я любимую свою фразу скажу, да, что в канале что хотите жить вечно, да. Представляешь, вот эта тетка, если хорошая фотография, а может, она болела тяжело, потом бы приехал с отдыха, слегла бы, помирала месяца два там, в страшных муках или еще что-то. Я просто вспоминаю, как я на вскрытии один раз был ну, по своему вопросу, а рядом на столе э, разваливали там. Таксиста, который куда-то там налетел В лоб, что ли, я уж не помню ну, еще, Короче, он разбился И такой мужчина в полном рассвете Сил, хороший, его там открывает и мне, Товарищ мой Говорит, смотри, что я тебе покажу Я говорю, что это такое он говорит, Это саркома легкого он говорит, Причем в такой стадии Что он, говорит, максимум умер бы Через полторы недели Но это, говорит, было бы страшно он, говорит, Задохнул с кровью, а здесь шлеп чика уже на небесах Поэтому вот каждому свое, что называется. А отказавшимся жениться белорусского туриста взяли в заложники? Страну не называют. Туриста какого-то в южной стране заставляли жениться, а он не захотел. Его взяли в заложники. Вот такой ужас, представляешь? Премьер Пакистана ушел в отставку после решения Верховного суда. да. А знаешь, почему Верховный суд принял такое решение? А потому говорю, что коррупция, нет, да. Нет, нет. Потому что, да, мы говорили, что он рассказал всем, что там вот договора, там такие-то, такие а договора напечатаны шрифтом, договора 2006 года напечатаны шрифтом Microsoft 2007 года. В суде очень легко удалось это доказать, что это фальшивка. И все, и нахер, представляешь? То есть, вот, знаешь, как, как бы там ржали Путины со всякими Песковыми, какие то договора, они бы ничего даже не показали. А если бы кто-то сказал, что вот такой шрифт, они бы сказали, да у нас этот шрифт вообще с детства, мы им в школе пишем таким шрифтом, понимаешь? То есть, вообще пофигу. Я сразу вот хочу... Вот, Глядя на это, представляешь, Пакистан, ну, по идее страна третьего мира, да, и уровень правосознания там гораздо выше, отношение к власти там более, как бы сказать, сформировавшееся более демократичное, и власть сама более демократична, потому что она ориентируется на Суд на народ и так далее. Бразилию можем пример еще привести. Представляешь, Пакистан. Ну, вроде кажется, блин, Пакистан. От ульхак только два шага отошли. да? А тут вот нет. Тут, оказывается, идут впереди планеты всей. И надо с них брать примеры. Поэтому я говорю, вот прям хочется в связи с этим... Путину, Медведеву, который в этих своих трусах щеголяет, там всем сказать то, как нам помню, какой-то нерусский на этом, когда выборы были, мы на домике ездили, остановились, и какой нерусский сидит. И говорит, по-братски прошу вас, идите нахуй. Вот я, я по-братски прошу Медведева, Путина, как... идите нахуй, а, ребята, ну замучили вы. По-братски прошу. Вот оказывается, сегодня дата да, у нас знаменательная. Владимир Русь сегодня крестил. Да, да, да. Сегодня... Вот интересно, как, как это связывает с Путиным, да? Как это связывает с Путиным? Он что, родственник Владимира? Нет. Всего лишь тезка. Всего лишь тезка, да. Так что... Тут, говорит, Пакистан-Цыгане. Ну, не знаю насчет цыгане. Я всегда думал, что пакистанцы это и индусы, только которые приняли мусульманство. А еще я думал, что это Пустуны, Белуши, но и другие, которые проживают там в Афганистане. Слава не матюкайся. Ну а другим наоборот понравился же я процитировал. Вот, надо проверить по поводу сайта. Люди тут пишут, что что-то у него не очень в порядке с ним. С каким сайтом? 5 11. Да сейчас посмотрим, все нормально будет. Нет, а что, что там не в порядке? Вот, у кого-то он лежит, но правда написали не очень правильное название. Он пишет пятое одиннадцатое две орг. Так, ну давай, наверное, ответим а, тогда да. на вопросы, связанные Дайте с возможность, тем, кто еще не успел поставить лайки. Ставьте, пожалуйста, лайки. Э, подписывайтесь э, на канал. Да, и вы тогда вопросы нам пишите в чате, потому что мы сейчас с донатом закончим, ответим и с чатом пообщаемся тоже. Да, под видео есть ссылки на, э, на тот сайт, откуда можно отправлять письма электронном формате письма Алексею Политикову. Также напоминаем, что письма можно написать и... Иди, Дмитрию Демушкину, который также находится в заключении. Да, вот читай. Аноним присылает. Ребята. Сейчас Вячеслав, не ждем а готовимся. Не Вова, а Пьяна. Так, что я сделал? Так, дальше. Пумбятина. Да. В Ярославской области, в построенном для инвалидов доме, большинство квартир продали. Инвалидов заставляют собирать кучу. Документов на улучшение жилищных условий, но на очередь не ставит. Будут ли условия жизни для инвалидов? Ну, конечно, вот эти, которые заставляют собирать документы, выгоним нафиг. И там будут жить инвалиды. Представляете, сколько людей будут подвергнут иллюстрации, которые воры и жулики. Сколько освободится жилья и сколько построено жилья, которое сейчас стоит. Мы об этом говорим. Огромное количество от, от, от Москвы на 100 километров вокруг все застроено жильем. Там всю Россию можно поселить потом этом жилье. Я уж не говорю э, про другие регионы. Только про Москву. Вся, вся Россия может поселиться в одной Москве. Столько там жилья. А еще сколько домов понастроили. У каждой сволочи по 6-7 домов и по 10 квартир. У того, кто собачек на самолете возит, того Целыми этажами. Сколько у него там квартир? Там и, и на Котельнической набережной какой-то там этаж. И этот, в этом высотке. И напротив там, где театр-эстрады там. И где-то еще там, там. Одни эти квартиры забери, уже пол России будет жить. Ангелина присылает помощь без подписи. Спасибо, Ангелина. Олег, Вячеслав, как быстро восстановится порядок? Не только в столице Москвы, но и в других городах и республиках России, например, Татарстане и прочих, после того как вы станете у власти. Да вы знаете, вот насчет других регионов я вообще не волнуюсь. Как раз самые большие опасения насчет крупных регионов, каких крупных городов, Москва, Санкт-Петербург, а установить порядок в регионах каких-то, где малые города, ну там Казань, да, большой город, там, конечно, есть проблемы, а где малые города, там само население очень быстро все сделает, там, да там и не будет никаких беспорядков, поверьте. Северяночка присылает помощь и спрашивает, будут ли арестовывать координаторов прогулок накануне 5.11.17. Я думаю, что навряд ли они будут это делать, потому что будет от этого гораздо хуже. Они сейчас будут проводить профилактические беседы, запускать каждого участкового и так далее. Краснодарцы, привет от Топсинцев, мы едем к вам, ура! Молодцы, многодетные. Многодетны. <свят> Олег, получили ли вы письмо про абсолютный <свят> <доход>? <свят> Да, да, да, да. И мы поговорим на следующей неделе, поэтому выберем время, напомни, Андрюш. Да. Андрей Анатольевич, Вячеслав, скажите, какой... Флаг у России будет. Андрей Анатольевич, это у вас надо спросить, а не у меня. Мы как-то должны все вместе проголосовать. Откуда я знаю, какой будет у России флаг? Какой поддержит большинство? Такой будет. Я думаю, что мы конкурс проведем красивый. И я думаю, что нам что-то новенькое надо. Мы не должны зацикливаться. Я, конечно, к Красному знамени присягал. Я очень уважительно к Имперскому отношусь. Но с меньшим уважением, конечно, к белосине Красному. Но мне кажется, нам что-то другое. Надо вырваться из объятий этих флагов да, куда-куда-то вверх. Егор присылает помощь. И пишет: Здравствуйте. Прочитайте письмо на почте блокчейн и другие предложения. Буду на Я, бари... конечно, вот извини, я буду, вот, конечно, за такой проголосовал с удовольствием. Да, может быть вообще даже и без галочки просто так. Прозрачный, прозрачный такой. Буду на баррикадах первым, но хочу поучаствовать и в дальнейшем построении общества. Спасибо, огромное спасибо. e для А.Е. прислал. Петя Н. Луша. Спасибо вам, Вячеслав. Да. Присылает помощь. Спасибо. Да, Спасибо. Так. Анатолий. Тот же Анатолий. На борьбу со смердящей системой. Не, вот Егор, здравствуйте. Прочитайте письмо на... Это вот что? А, да, ты прочитал, да? Да. А, да, я про баррикад просто. Да. Ага, прочитаем. Давай, ты мне вот это тоже напомни по поводу блокчейн, я уже видел его, это письмо, надо проанализировать и тоже поговорить насчет всех вот этих вот дел, очень интересно. Это, я так понял, что уже у нас и у айтишника нашего интереса вызвало это письмо, то есть мы сейчас обсудим и будем связываться и привлекать вас тоже по возможности. Анатолий присылает помощь, пишет на борьбу со смердящей системой, слава Патриотам, националистам, героям, соратникам. Вперед, единым фронтом. За счастье всего человечества. Вселенная с нами. И здорово. Спасибо. Владислав Их, Хасмерсхайма. Э, Вячеславу... Как, на перловую кашу. Каш... Говорю, спасибо. Татьяна. Татьяна спасибо, присылает нам Татьяна. большую помощь. Спасибо, Татьяна. Александр, 111. Скоро победим. Спасибо. Ваха. Ва. Слава, ты красавчик, не ждем, готовимся. Спасибо. Человек с ником 051117.ru На неделе закинул деньги на донат, 900 рублей, на рифкоины, не зачислили, а хотелось бы. И этого тоже, спасибо. Присылайте, пожалуйста, свой мейл в донат, и только через мейл деньги будут привязываться к рифкоинам. Нам все дела вместе победим. Не, можно еще, конечно, какой-то вот, э, так сказать, номер присваивать. Надо подумать, мы вот уже думали, обсуждали, это, чтобы просто, как, как в, в некоторых криптовалютах. Это э, тот же э, Да, зритель? на этой неделе закинул донат на рифкоины, да, не зачислил, хотелось бы, да, и вот мейл. Э, а вот мейл, вот да. Мейл есть, да. есть. Олег, ваше мнение, какой в Новой России должна быть э, железная дорога? Частная или государственная? Спасибо. Ну, вообще такие вещи, как железная дорога, конечно, должны быть государственные, на мой взгляд, потому что это, что же ее поделить по дистанции? И если... Ну она может быть и общественной, не только государственной. То есть может быть акционерным обществом, и каждый гражданин России может иметь там долю в этой. Но это опять же будет та же самая ситуация, да? Она будет под общим управлением. То есть, таким образом, что получается, мы помним, когда государь Александр Третий слетел на паровозе, на своем, да, говорили, что там был э, этот, теракт, ну, пут, путинский вариант, но он сказал, нифига, красть надо меньше, когда он из-под обломков вылез, он по легенде сказал, красть надо было меньше, и оттуда появилось выражение в России навсегда, стрелочник виноват, когда говорю, почему государь-то улетел, да стрелочник виноват, но вид виноват э, который тогда на частной дороге работал, да, потом был призван государем, и он порекомендовал выкупить все доли и сделать государственную железную дорогу при царе, и царь создал Министерство путей сообщений сделал дорогу государственную, почему, потому что, ну, такие вещи, они вот, там, чтобы стрелочник не был виноват, это должно быть достаточно жесткое централизованное управление, как в армии. Да? То есть это должна быть армейская дисциплина, порядок и все такое прочее. То есть мы можем говорить про демократию в каких-то государственных, муниципальных масштабах и так далее, но на дороге какая может быть демократия? -то? То есть это вещь, которая там должно быть четко и начале, а с точки зрения собственности, да это может быть общественно, у каждого может быть там доля совершенно спокойно. И должна наверняка быть. Чернышевский. Слава, красавчик. Павратский, да. Смертник спрашивает. Здравствуйте. У нас в Якутии киловатт электроэнергии стоит под 4 рубля для частных лиц. Несмотря на 3 ГЭС. Обосновано наличием ДЭС с высокой себестоимостью электроэнергии. Как насчет водорода, который добывается из воды? Насчет водорода. Я, я суть вопроса не понял. Но то, что в Якутии электроэнергия супер дорогая... И во многих других регионах, которые являются донорами, которые поставляют э, электроэнергию, она иногда порой стоит дороже, чем ну, туда, куда поставляют. Да, так, что, то есть на территории России энергия стоит меньше, чем на территории Китая, куда ее переправляют. Представляешь? Больше, в смысле больше стоит. О, больше, да, извиняюсь, больше, да. То есть, это, это парадокс путинской системы, воровской системы. Конечно, мы это будем ломать. И, да. на, на мой взгляд, электроэнергия должна, если она что-то стоит, должна, то очень символические деньги. Наверное, смертник знает, как добывается водород да. из воды. Поэтому он и спрашивает, как, наверное, будет, будет ли такая технология. Ну, наверное. Любые современные технологии. Нет, ну водород из воды очень просто можно добыть. И, в общем-то, водородом сейчас заправляют машины многие, уже водородные заправки в Европе. Поэтому я, я говорю, я не понимаю суть вопроса, но, в общем технологии это хорошо. Александр 17. Вячеслав Вячеславович, что должно произойти, чтобы вата напряглась? Да, напригласию, ведь у них все хорошо. Кредиты, ипотеки, карьерный рост, автокредиты, турецкие курорты, пивко, под ну, ничего болт, импортозамещение. У них ну, все. Сейчас, сейчас. Такой сарказм. На каждом подъезде уже приляпывают объявления о том, кто сколько должен там за коммуналку. И все, и сейчас следующий этап, это будут отбирать квартиру у тех, кто там коммуналку не платит и многое другое. Ну, мы дошли до края, то есть сегодня было сообщение, в какой области отключили сайт у приставов за неуплату, у судебных приставов, Какой? погуглите, сегодня в какой-то области отключили сайт, за неуплату, но если уж приставы сами не платят, те, кто взыскивает, кто же кто устережет самих сторожей. Боевик Мальцев из СПБ пишет, Вячеслав Вячеславович, к сожалению, не успел посетить Народный дом до вашего отъезда и отдать свои образцы агитации на выборы в Государственную Думу и не только, и лично обсудить ряд важных вопросов. Надеюсь, еще увидимся до 5 11 -го. Надеюсь. Погорелов Виктор. На общее дело, к, к сожалению, тема спасибо. Это, это не к сожалению, а наоборот. Антон Наумов, Вячеслав, почему власть поощряет скотское отношение к людям? Потому что власть скотская, если бы это была человеческая власть, она бы поощряла человеческое отношение. То есть, как мы можем понять, что власть скотская? Но она ведет себя с нами как со скотами. И ведут они себя как скоты. Поэтому это вас, Если бы она была человеческой, значит, мы бы всем были довольны. Антон Наумов, Вячеслав, почему власть? Ан Я, это да, это уже было, да. Ганеев Салават, Башкир, с вами. Спасибо. Кирилл из Зеленограда. Костю поздравляю с пополнением, хороших выходных. Спасибо, Кирилл. Присоединяемся к поздравлениям. Смертник. Коли погибну, революции быть. Местная гыбня курсе. курсе. Привет ей, кстати. Да, привет гибне. В общем-то, ну, они тоже понимают, что к чему. Кубанец, благодарю вас за, за ваш, ваш труд, труд на наш побед. Спасибо огромное. Дронов, Зеленоград. По усмотрению, спасибо. Влад, здравствуйте. Сегодня скинул видео по поводу радиовещание. Ситуация с рифкоинами так и не нормализовалась. Ну, сейчас вот мы выходные, я думаю, позанимаемся и все нормализуем. Все, Влад... что можем. Но я говорю, вы присоединяйтесь, потому что нам нужны специалисты в этой области. Присоединяйтесь и будем делать это вместе. Владислав из Хасмерсхайма еще раз присылает помощь. Спасибо. На доброе дело. Спасибо. Горелов Виктор еще раз. Спасибо. Так, опа, что-то не грузится. Вот загрузилось. 25-й регион. Здравия. Из сытого живота всем. Спасибо. Валерий, если у вас соратники в Петергофе? Кажется, что я один. Соратники из Петергофа, откликнитесь, и давай в понедельник еще раз скажем. Вот как в Зеленоградске тоже. А, это, или где еще было у нас? где 70 человек-то откликнулись. А, Приехал один, человек да, сказал, да, что да, там да. никого нет, оказалось, да. что там очень много соратников. Жизнь в стране охуин пришла в полное mm. соответствие названия. Олег Хабаровск, спасибо, да. Аллигатор из Арсеньева. Да. 100 рублей на 100 дней. Почту свою вам отправлял прошлый раз в течение года на деда Белковского высылал по мере Спасибо. возможности. Прошлые вклады можете тоже зачислять Спасибо. на рифкоины. Удачи и сил всем нам. Мудрый. Спасибо. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. С Слились с работы за участие в митинге и 10 суток отсидели. отсидели отсидки, Скорее бы, 5-11. Готов к бою. Терять нечего. Смерть. Ловченные шобли. шобли, пишет Вадим. С. Сладко, сладков, сладковский. Да, спасибо, Вадим. Спасибо. И я думаю, что у многих сейчас такое настроение. Серега, Сем. в эфире прозвучала идея создания сайта Реестр Коррупционеров. Уже создается, но помогайте, тоже может быть -то лучше. Проект уже существует. Каждый может Внести свою лепту героев нужно знать в лицо. Украина, с вами удачи. Вот проект существует, и тут ссылка. Давайте зайдем, посмотрим. Mm -hmm. Очень хорошо это. кью так, кю и... Такая вот подпись Кью и Триу. Да, e По цариоты, надеюсь, вы сдохнете своим странным путем и прочими героями России. Герой России, конечно, в кавычках. Царство вам небесное. Расхваляйте своего господина шестерки чертова вечного рабства вашим детям родным родным. Ну, их дети и родные, это же и наши родные. Поэтому ну, давайте, давайте как-то мы лучше очистимся от всего этого. Вячеслав, мы с вами не ждем, о а готовимся. Шорт Волф. Да. И Мама. вам на добрые дела. Спасибо. Спасибо, что вы нас смотрите. Так. И спасибо, что вы нам помогаете. Спасибо большое. Давайте вот это вот почитаем еще. Кто у Костика родился? У Костика родился сын Рома. 4, а Мальцев сейчас... 1, 2, 3, 2. Да, Мальцев сейчас в шалаше. Спрашивает Мальцев, где в шалаше? Так. Вова Пудрин, президент Ахуин. Очень Прикольно отправим на нем кремлеботов ботов из Саушкина 55 и из Вольгина чем раньше тем лучше они банят каналы оппозиции да видите как они активизировались очень даже если YouTube лайки зарезает если там какие-то постоянно проблемы создают представьте сколько денег уходит на это куча ментов бегает за нами физически Нарушники, прослушка. Так еще огромное количество, то есть, э, бойцы невидимого фронта сидят, которые там в интернете еще с нами борются. Вообще безумие. России или нет сейчас Мальцев? Ну, в общем-то в России, конечно, духовно. духовно, как это говорит, духовно, как же, вот вы же меня видите, я к вам в дом пришел, так что, это очень важно. Так. анархисты, хунтисты. Косян с политиком, почему не что у нее уже завязки в США есть. С Лешей многие помогают. И я думаю, Михаил Михайлович, я, правда, по этому поводу через людей только связывался, а напрямую не связался. Но я спрашивал в ближайшее время, прошу помощи, но я думаю, что он и так помогает. Потому что ну, все одно дело делаем. Спрашиваю, Вячеслав, где Демушкин сидит? Ну, сейчас э, мы, так сказать, оторвались от этого. Я так понимаю, что его пока еще не... Э, вот он в Москве да, находился в, Москве. в следственном изоляторе, пока его еще не перевели, потому что апелляционная инстанция была, да, то есть она оставила приговор в силе и сейчас он куда-то поедет, куда там, в Нижний поедет или куда, я не знаю. Ну, была информация, что вроде хотели его в Нижний Китай, а там посмотрим. Ну, в ВКонтакте и на Фейсбуке есть паблик, называется «Партия националистов». Там вся информация и по Дмитрию Демушкину и по остальным заключенным, и по Белову. Поэтому заходите, да, смотрите, если вас интересует судьба. Да, спасибо, что вы нас смотрите. До понедельника, надеюсь. А тут какой-то памятник. У меня еще фотография. Что за памятник? А Что-то нет его. Памятник написано. Нажимаю, а там я. Наверное, я и есть памятник. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До свидания. До свидания.